Хорошо, я высажу тебя здесь и отвезу в Роман главную главная лаборатория Кринера. Я отметил нужные цели на твоем корпусе. Будешь знать, куда двигаться. Встать. Так это был ты, ублюдок. Я найду тебя и вырву тебе горло. Я знаю, где ты, и я уже иду за тобой. Джек, переключись на новую частоту. Дойл, похоже, тебя раскрыли. Твой друг как будто бы сильно расстроился. Черт, он знает, где я, и может отследить нас по моему датчику. Нам надо торопиться. Друзья, всех приветствую снова на Игровой Истине, меня зовут Парниша, и что ж, друзья, э, мы по будем продолжать прохождение Far Cry первой, часть, первой части. Э, я, блин, ошибся, реально жестко ошибся, не знаю, что на меня нашло, почему вдруг как-то я перепутал такую инфузку, как раз проходил Far Cry и уверял себя, что здесь всего лишь 15 миссий, нет, здесь 20, оказывается, миссий, хотя мне казалось это 15, вот. И это по счету, если не ошибаюсь, 14-е. Только. Вот, осталось целых 6 миссий. Ох, и все они сложные. Так, это миссия «Грузовое судно». Конечно, здесь вначале мы слышим жесткий голос этого... Как его? Кроу, да. Он, по ним, получается, раскрыл... Опа, там пирс. Раскрыл... Дойла. Мне сначала оказалось, что он раскрыл этого чувака. Ну, главного героя. Так. Вообще, миссия сама по себе... Карта сама по себе офигенительная, но очень, как всегда, опасная. Само собой. Сражаться на открытом, так сказать, воздухе всегда сложнее, чем в помещениях. Так. А, я помню, я на лодке быстренько сюда причаливал, убивал всех. Кстати, смотрите, все в брониках. Думаю, это мое лучшее назначение. Сидим на пляже, ничего не делаем. Любуемся волнами. Да, похоже, другим островам не так повезло. Служить под началом этих дебилов, которые все хотят стать элитой. Думают, что они лучше нас. И где они сейчас, а? Да я тебя понимаю. Быть простым наемником на пляже. Все, о чем я мечтал. Мои желания скромны, и я всем доволен. Да, в этом что-то есть. Так. Чувак стоит с удочкой, ловит тут <смех> рыбешку. Если как э, бинокль фиксирует сквозь стены людей, а там находится главная база, Там вообще опасно, насколько я помню. Да, то есть самый безопасный маршрут. Кстати, я могу вообще в принципе сюда даже причалить. Во. я же играю на высоком уровне сложности, поэтому не буду я рисковать. Вот. Ой, нет. Данные... Кстати, смотрите, даже метка прям, прямо указывает сюда. Ух ты, -мо, а что тут с землей то Это галька такая? Офигеть. Чтобы вывести систему из строя, надо уничтожить все передатчики в этой зоне. Прикольно. Узнающих по высоким антеннам. Если я правильно помню, они проводили взрывные работы на ближайшем к нам острове. Если повезет, ты найдешь там взрывчатку. О, oh, друзья, я вспомнил цели этой миссии. Уничтожение антенны это тот еще гемор. Э, Тут скрытые повсюду враги. Очень опасно. Так, а куда ведет? Офигеть! Насколько я помню, я играл. Я не, пом я не помню этой гальки. Что это за текстуры, такие графики? Так, кстати, я могу без палева взять, и я помню в этой палатке. Блин, что мне пускается? Постоянно кресло бесит. <связь> Без поля могу взять взрывчатку и уйти с ней. Попробовать выполнить миссию. Постараться по стелсу, кстати, ее возможно, выполнить, выполнить по стелсу. Э, э, вот твою, ты там кто? твою ты мать. А, он мимо меня пробежал. Даже не пытайся! Ага, давайте три взрывчатки. Выполнил. Блин, да это что ж такое? Ага. Друзья, заново загрузил, пробую еще раз. Получается, где-то там должен стоять тип. Вот этот, наверное, да? Слева. Так, он меня каким-то макаром запалил. В тот раз. Так. Ну он прям, да, стоит тут и так палит прям мою сторону э, ну залазьте на камень черт он сел присел сел так вроде отвлечь может быть что здесь происходит не знаю сработает ли вообще отвлекающий маневр в этой игре Зачем здесь добавили камень этот, который вообще не работает? Я понимаю, там в третьем Far Cry он еще работает. Во втором, кстати, не помню, есть ли там такая вообще функция. Господи, сколько у вас там пришло? И не увидишь так, а? Ах, ты скотина. Блин, походу не получится мне без беспалево взять. Так, они насторожились. Да? Конечно, он стоит. Палит. А, Тут их, в принципе, немного. Может, против выкосить. А вот этот хитер нет Да. жопой. Че это? Что-то за звуки сейчас были. Так. Вот он, я, да. Это последнее, что ты увидел в своей жизни. А, еще один. Ну NPC, конечно, далеки от реалистичного э, интеллекта Бегут, по ним стреляют Они вообще не понимают, куда, что Либо магнитально убивают Либо нет Но Я помню, я беспалево брал взрывчатку. Было дело, я беспалево брал и уходил Но как-то мне совпадало, что тот чувак Он просто уходил отсюда и все А, кстати, это, это пирс, да Это этот же пирс, который я видел с лодки точнее, кстати, тут повсюду патрули а, военных катеров, это вообще жесть. И карта раскидистая сам по себе опасно, вообще передвигаться до да безумия опасно. Так, ну лагерь я более-менее быстренько зачистил. Берем эти три красотки. А, да, и <фотворчание> это. И эта миссия, насколько мы все знаем, заканчивается читерским вертолетиком, вертолетиком Кроу, друзья, вот. который будет ой как непросто уничтожить, и для этого мне потребуется много ракет в гранатомете. Так, насколько я помню, здесь вообще вроде бы должна быть лодка или машина, что-то такое я припоминаю, ага, лодка. М -м да, мне проще, конечно, переплыть Но переплыть без палева Гляньте, два катера И палят они хорошо Они всегда палят хорошо Как они все плавают, вообще плывут Жесть, гляньте, скорость-то сумасшедшая Кстати, с той стороны еще чуваки стоят Я знаю, и помню точно На стороже какие-то там вообще На стрёме Ой Не знаю, рискнуть или подожду, не, подожду, наверное. Они плывут обратно. А, проще поплыть прямо. Может быть, даже надо было... Черт. Меч не запалили. Офигеть, что-то они прям подплыли так. Так. Пробую от этих влево. И сюда. Быстрей. Копти. Опа. Слушай, чувачки. Ее не отследил по биноклю заранее. Е-мое. Да ты, сволочь. Жесть! И че, сохранение вообще было? Ну отсюда, да? Понятно. Вообще, друзья, у меня тут появилась идея. О, их там вообще четверо, да? Присесть, вот здесь на опушечке. Взять снайперку и попробовать всех повыносить. Я очень далеко, мне незаметно. Не... Блин, жалко, что здесь за один раз нельзя два их понести. Идеально. Просто идеально. Спасибо тебе, снайперка, что в тебе есть. Патрончики, и ты вообще, в принципе, есть. Так. То лодка чего-то пали чего приближаю к тому острову и слышу звук э -э лодки моторный подозрительно кстати куда вообще делись лодки то что -то мне подсказывает чутье что одна остановилась за вот этим островком э -э что происходит Кто? где кто мне полил? может быть на том острове где я сейчас стрелял ну, что-то не слышал Блин, мне тут не нравится, когда палят непонятно откуда вообще. Я настораживаюсь до безумия. Так. Есть машина, но... Пользоваться машиной, конечно, опасно. О! Но вот в этом случае нет. Когда они прям стоят на дороге, это прям от души. Поручает. Кстати, я, наверное, уже рядом с первой антенной. Хочу посмотреть, что тут осталось еще. Может быть, что-то интересное. Есть на этих вышках всегда что есть. Кроме пулемета, ничего. Так, все будет 4 антенны. Четвертая, напомню, друзья, это будет корабль. Сразу так сказать. Спойлер. Как же здесь опасно. Вообще опаснейшая просто карта. Так. Да. Привет. Очень. Это <связывается> вам должно быть плохо. Сварь, вы подыхайте. Так. Так, еще один остался. Что это все? Ага. А, чувак оставался. Я не знал, что он, кстати, выбежит. Всегда есть какой-то техник или кто он вот этот вот в оранжевом. На каждой антенне. Вот, вот здесь, вот внизу. Я думал, просто он будет оставаться там. Не выйдет. О! Отлично. Отлично. какие-то новые экраны видим мы с вами мониторы ну одной антенной. минус сейчас должна быть сохраненочка готово куда теперь шеф есть вот она, к, северу от тебя. к северу западу отлично спасибо за сохранение ох друзья я не буду лазить тут сильно поэтому потому что опасно кстати там мне видится враг где-то. Где ты скажи? Ой-ой-ой. его. Я прибыл на базу. Ну давай, убивай. Сядь. Черт. Охренеть! О, здесь тоже был. Да. Жесть. Так. Я просто хочу попасть на базу все-таки. Попробовать расчистить. Блин, я забыл про этого. Хай. Так Может быть, вот так рискнуть Подождать тут их Да, куколки Толку не особо Очки даже днем выручают. Ну ч ⁇ будет кто то показываться еще? Произошло. О, сколько вас подбежало? Ну, мне кажется, осталось либо один, либо два. Тут вроде... <весечь> а -а -а! Да, это же моя машина, я ее взорвал. А -а -а! Короче, друзья, я думаю, смысла нету. Я сто пять раз пытался. Но на этой базе особо даже ловить, наверное, нечего. Не знаю. Может быть, повторно потом буду когда-то проходить. И потихоньку зайти туда, вынести всех. Либо как вообще. Не знаю, что делать. Давайте давайте последний раз попытаюсь быть вместе с вами он не стреляет а еще эти стреляют -пай -пай. вот вон то что кстати вообще их ни разу не видел за все время так кстати там миномет может быть Может быть, а может и не быть Так О Блин Давай О, неплохо Прям на базу Блин, промах, кажется Слева никто не подошел, есть Есть нет, не есть. Блин, да что ж такое? Ты же долго ты перезаряжаешься. Есть. Дальше. Еще дальше. Э -э -э попал, кажется. Так. Вот здесь. Да. Нет. Наконец-то. Так. Прям неплохо вынес многих. Кстати, хочу по бочкам по вот попасть. Блин. чего они разлетелись. Да я моё Это... а Бочкам пофигу, что ли? Вон он, он стоит, вижу. Далеко. Есть. Так оказывается, неплохо отсюда пострелять. Так, с миномета, с этой позиции. Да плевать, да плевать правда? Весь лагерь перестрелял из миномета. А -а -а! Фигня. Вообще, подумай надеюсь, что остались один-два и не более так где ты, твою? <связычное> да? наконец-то подох еще один где ты есть? Радар просто отвратительно работает на. На близкое сближение. Ой-ой. Фу. Хорошо, что тот не пострелял меня. Ну так неплохо. Вроде бы зачислил. Гляньте, сколько тут людей. Более 10, наверное. Надеюсь, что.. Никого, нигде... Никто нигде не скрылся. Очень надеюсь прям... Посмотрим, этот тут не стоит опять за углом. Не. Опа! Опа-па! Это мне не нравится. Ладно. Меняем позицию, иначе тут, ну, тут позиция вообще плохая. Так. Опа, еще. Пошпал, его оттуда. Готов. Где ты, падла? Ты мой! Скотина. Получил? Все? Че, 15 в лагере. На этом уровне сложности это... Трэш. Лучше я поеду на тачке, на сайт дальше. Друзья, ну не смог, не смог. Ну, прошу прощения за... Вот это время, но-но, нет, это порченные мои нервы и все такое. В принципе, там ничего естественно естественного, я все равно бы не нашел. А, ментовку крутую я найду здесь Но в более надежном месте О, мост, я тебя помню Так Кажется, я поплыл без разведки, но Хрен с ним, надеюсь О, помню этот домик Кстати, это из заставки домик Посредине который Так Можно, конечно, подальше стать, А можно прям мимо них проплыть Но, но, но, но Мимо них проплыть-то еще то себе удовольствие Кстати, там где-то должен Стоять гранатометчик И вроде бы на мосту А вроде бы вот Что, он упалит меня уже? Да... Вы что, издеваетесь? Серьезно? Что за бред? Может повыше подняться Так, садись Точнее, ложись Есть! Как же я обожаю в этой игре снайперку. Что? Вы сполошились? серьезно? О, господи. Я побежал. Так, что здесь произошло? Ничего! о Все в порядке вещей. Дивизия, это гранатометчик, гран что ли? Мне не показалось. Не нам нужно подкрепление! Держал. С лагеря подоспели. Ой, как тут опасно! Опять отсюда! Ааа! Жесть! Все-таки мне удалось зачистить лагерь. Я не верю. Прям после того, как меня убили, сразу я решил опять попробовать зачистить лагерь, и я его зачистил наконец-то. И как-то более менее даже без проблем, можно сказать. Как видите, особо мне ничего не отнялось. Вот. С помощью миномета, с помощью машин, пулемета. Вот. Кое как потихонечку получилось. Ну, сто процентов я, мне кажется, даже зря это сделал, потому что, ну, здесь особо, наверное, вряд ли что-то я найду. Это Так. А, Вот, все-таки нашел я тебя Что моя винтовка Как правильно, не знаю ой, W Как называется она Но Вот эта малышка покруче, не знаю насчет убойности Стрельбы, лучше ли она или нет Мне кажется, чуть похуже А вот насчет этих ну, Насчет подствольника, конечно, это вещь еще та Так, блин, только жалко, что патроны Одинаковые В любом случае Я, наверное, поменяю Хотя а можно взять... Поколка вообще, в принципе, не нужна. О. Я, кстати, не ожидал, что я здесь, в этом лагере, встречу эту крас... красотку. Кстати, в ней 40 э, патронов вмещается. Вместо 30. Вот. И подствольничек. Два снаряда у меня есть. Я, кстати, насколько помню, встречал эту винтовку только в конце, кажется, этой миссии на какой-то вышке. Ну, 100% я на эту вышку тоже попаду. Ну, вот. там более-менее, безопасно, сколько я помню. Блин, ну вот сейчас мне как бы надо где-то там сохраниться, да? После этого лагеря. А вот это уже будет трешак. Но я, наверное, потихоньку перемещусь э, как-то туда. Блин, это жесть. А можно, друзья, даже попробовать? У меня есть 7 патронов. Вот отсюда с бережка стрелять кого-нибудь. Ну тогда тебе нечем будет заняться, правда Все равно. В следующий раз отправлюсь куда-нибудь, И вот не бесит, я убираю бинок, и сразу да? приливается диалог. Просто вот бесит. Кстати, я даже отсюда вижу гранатометчик, представляете? вот ну, если я начну сейчас стрельбу. Ох, тут кипиш поднимется, конечно. Лютый. Лютейший. Попаду ли я гранатометчик? Вообще должен попасть, гляньте. Еще. Такие вот. Офигеть. Это самый дальний мувысы вообще в игре. Эти услышали, да? Я вообще поражаюсь, как они могли услышать. Вот он хрен где стоял. Они, блядь, под боком ничего не слышат. А тут услышали. Да. Каждый патрон на счету. Так. Ааа! Показка спасла, что ли? Фига себе. Стоять! Ну стой ты там! Остановись! Блин! Камон! Вы че такие без. Господи, боже, твою волю! Только этого мне еще не хватало. Не знаю, попал я в него, не попал. Вот это вот бесит ä, то, что ä, когда перезарядка, вообще непонятно, что происходит. Кажется, попал. Ой, где... Я еще не пойму, этот труп... Ага, хрен там, мышки. Блин, какой-то бессмертный чел вообще. Я его уцелился два раза. Так. Вот он ты Ну сдохни ты уже, гад Вы чё? Кажется, все теперь Ну Я все на него патроны потратил Четыре патрона Блин, ну это перебор Что сейчас делать? Я не знаю Там лодка еще эта она уплыла. Конечно, опасно, но в то же время и не очень. Позиция. Опа. А, нет, это вроде бы не снайпер. Здесь, к сожалению, нельзя приближать на этой винтовке. Ну... Прицел, в принципе, эргономичный, как я ему говорил Сам по себе О, готов Он быстро сдох, потому что я попал на него один раз С винтовки Так Попробую проплыть, конечно Что это сейчас было? Как-то он медленно очень поплыл Так, давай Здесь вообще, по идее, должно быть где-то близко-близко сохранение. Там еще чувак где-то. В домике. Ты... Кот! Ты... Мать! Ты... Честная. А... Твою мать! Где он? Было, как... Так, чувак, где-то здесь стоит. Ставайся, прийти, прийти. Вот он, тварь! Гребаный тревога! тревога Охренеть! Ого! Они что, услышали? Смотрите, патроны для винтовочки есть. И гранатометчик! Грантомет. Вот. Офигеть, а гранатомет прям так рядом. Вот, э, когда, вот, только в можно по-настоящему басаться от гранатомета, извините за выражение. Какое-то тут прям, у них йодиво неплохое. Так. Обалдеть. Я чуть не сдох! Кто? И откуда? Все, я в этом домике, короче, узник, да? Ё-моё! Друзья, нереально! Просто нереально! Нужно двигаться, блин, опять, конечно, отсюда начинать, или потом винтовку-то получу к чертовой матери, двигаться в левую сторону и как-то прорываться. Боже, тут сложная миссия, очень сложная. Это вам не в здании бегать. Я, вы просто мне не поверите, наверное. Это вообще, ну, старая игра чудит, как только может. Короче, я снова в этом домике. Как вы думаете, как мне получилось всех перестрелять? Короче, я просто переплыл и рандомно, вот тупо сел, кажется, вот, вон, да, вон моя лодка, вот, в том кусту, короче, вот. Я лёг, точнее, лёг и начал всех стрелять вот здесь. Меня никто, главное, вообще не заметил. Это удивительно, что странно. Я перестрелял всех почти, наверное, сверху, снизу. Даже чуваков на лодке перестрелял, они подплыли под ко мне близко, увидели. Кстати, резко вообще их снял, прям молниеносно. Но они успели выстрелить из гранатомета но слава богу промахнулись по мне. Блин, это... Безумие. Это игра просто безумие. Так. А вот сейчас мне все равно хоть как надо наверх. Там остался, надеюсь, что только один чувак. Вот. Подобрал патроны. Стоп! Тут же должен быть гранатометчик. А я гранатомет не подобрал. А, надо бы вернуться, посмотреть, где гранатомет. Он же тут... А, подобрал. Вот он лежит. Просто тела исчезли. Кстати, здесь есть пулемет даже. Смотрите. И еще один гранатомет. А, да, уходил я рановато. Еще наверху гранатометчик. Это просто безумие. Это апокалипсис. Может быть лодочку взорвать? Как считаете, нужно, не? Но он что-то не плывет сюда. Не хочет. Так. В принципе, тут тоже путь один. Смотрите, а здесь есть какой-то бункер. Там стоит тип. А, чувак привет твою мать а я его бил да да кажется охренеть еще не гранатометчик это карта просто кишит гранатометчиками просто если я пойду туда ну там там нет пути может там какой-то лифт есть подземный на котором я смогу подняться выше Ну тут сохранение наверное если каждая антенна только ёппер первый театр близко Mm. Ну давай мои а. уши То уши, то глаза <звук> Что-то вас тут многовато, ребята А, тут это пирс опасный так, с правой стороны. Где ты? Черт. Где он? Вообще, где-то спятался. Лех. Прилех. Так. Вроде бы, позиция зачищена. На таком уровне сложности никогда не уверен вообще. Зачищено, не зачищено. Ой-ой-ой-ой. Лодочка. Офигеть, они меня увидали. Если хоть где-то пригодилось Эта хрень На той стороне, я помню А, никого здесь нету? Серьезно Блин, все патрулируют они Так, там вообще, в принципе, еще одна антенна А, я, смотрите, здесь могу подняться до антенны Просто это то странно Я когда был возле того домика Мне радар показывал вообще как-то Ну, был далек, как бы далекий маршрут показывал а вот здесь, могут быть, фраги наверху. А может быть, я уже всех снял. Дельтаплянь! Так, техника нету. Может, я его убил уже, или он где-то подальше. О, смотрите, какие-то чуваки. Вообще, третий чувак похож на Джека интересно, может кто-то разыскивается. Так, сохранение, пожалуйста, пожалуйста. Последнее. О, да. Люблю запах запала по утру. Где следующее? Прикалесть есть. Да, после каждой антенны это жопа вообще, извините, за выражение. Где последний чувак стоит? Куда он скоммунизился? Так, это у нас просто МК. -ка. Какой, кстати, мост. Четкий. Я думал тут обычно мост. За этим камнем. Здорово, чувак, как твои дела? Как поживаешь? Все хорошо с тобой? <гвист> У него, кстати, дробовик. Да, конечно, что он тут забыл дробовиком на такой-то местности, это непонятно. Ну, вот такие вот NPC-шки в Far Cry. Так, сейчас переключу клаву. Не знаю, рискнуть, полететь на дельтапряне или нет. Посмотрим. 12 выстрелов из гранатомёта доступно мне. Если честно, мне больше, намного, намного больше нравится встретить с машиной, нежели так. Ну, потому что прицела никакого, вообще, он шатается. Из машины намного эффективнее и круче. Так, последний вон там. И, кстати, там свободный берег. Это прям меня удивляет. Ну, попробуем полетать. Хотя... Лучше на лодке. Сто пудов. Тем более тут лодочка. Так сказать, чистенькая, новенькая. Что-то прям как-то далековато плыву. Точнее... Слетел с плаванием. Поплыли. Ну давайте, ко мне, Что с управлением? Твою мать, что происходит? Хренеть! Вы видите? Что это твою мать была? Она привязана, короче, к какой-то и Вообще, я впервые такое вижу. думаю, что меня не поворачивает? Офигеть! <смех> Что это было? Короче, я по этот чувак этого опять грохнул. Мне хочется защищать. Ну блин, это вообще трэш! этот это нежданчик! Короче, баркас тут целый, да? Хотя он может быть даже взрывается. Проверить. Конечно, я могу взорвать лодку, ну просто неинтересно. Ну, взрывается. Нет Стрывается. Так, опа. Ну, твари, давайте. Один на один. Со мной. Вот так. Если вы из пулемета, то я из. из точнее, из гранатомета, то я из пулемета. А если они из ä, пулемета, то я из гранатомета. Кстати, тогда эффективно. Я серьезно, друзья сражений на, э, на лодках На лодочных сражениях Так, опять пропала В никуда моя выносливость Потрясающе просто вот Копил, копил Дышал, дышал Так Возле третьей антенны Осталось э, ее взорвать и Ой, в конце ждет Ой, в конце ждет Что ждет в конце? И что... Меня здесь ждет, я тоже не знаю Кто меня тут ожидает Может пойти С этой стороны Твоя эта дивизия Ага, вон и вышка, про которую я говорил Боже ты мой я не вижу никого. Далеко он, близко. Это снайпер. Он далеко. Тут тоже далеко. Тут вроде бы никого не должно быть, по идее. Но я-то не помню. Запалил. Так. Кладемся. Офигеть! Посмотрите, откуда он запалил меня? Это просто нереально. Так. Вон он. Там. На той вышке. Я тебе вижу, а ты меня нет. Скотина. Готов. Так. Ай-яй-яй. ой яй ой Ой, господи. Что происходит? Что происходит? Стрекоза полетела Лодка плывет Что-то мне кажется, меня окружают Ёперный театр Так, ну чувак Стайпер С сценкой. твою ты, мать. Как же опасно. Там чуваки на машине подъехали где-то. Блин, не сунешься никуда. Вот рядом, рядом. Еще. Надеюсь, это был последний здесь. Я не пойму, как они, на чем они приехали. Вроде был звук машины. Так. Ну, падаль. А, -а, а! Опа! Винометчик! Залетчик! Офигеть, Палит, а! Готов. Еще? Нет. Надеюсь, что нет. Какого? А вот это был снайпер. Только мать его откуда? реально, откуда? Да, вот машина Они как-то сбоку, что ли, заехали? Вообще, откуда чуваки услышали? Непонятно Блин, там снайпер Так, а это база База вроде бы... Ну, тут, конечно, пера, Я их убрал Не должна быть особо серьезной вот где этот снайпер? Скотина, снес мне прям вообще Ух ты, ё. ё твою дивизию Так Ай Ай, все. Нету тебе Так о-о-о, объезд! Тут же объезд! Я забыл! о oh, Так, ну вот сейчас он меня видит. А его нет. Где же ты есть? Кто? Это ходячие мертвецы. А где стоячие? Вон что ли? Готов. Блин, объезд это жопа, друзья. Это вообще жопень. Так. Дорог был? И где-то подкрался еще один сзади. Так. Где? А, а, ты тут? Готов? Нет? Теперь, да? Ой, как вас много. Сейчас прибежит какой-нибудь. Прям прислушиваюсь к их ходьбе. Интересно, а с другой стороны там тоже какой-то объезд и подъем? Вот там могут быть враги. Да, они могут быть. Вот, вот здесь. Я просто всегда с той стороны заезжал. Ну, заезжал, заходил. А здесь вот что у нас вообще творится? Может быть какой-то туннель даже тут есть. Кто знает? Но... Нифига тут нету. Ой! На тачке надо рискнуть, прорваться, постараться. Прорваться, постараться. На тачке заехать, короче. Тут камушек, камушек мешает мне камьюшек. Э -э, и пальмы мешают, и камень мешает. Э -э, давай. давай ты, мать. я еще застрял в без себя непонятное. Непонятно, я почему. В чего? А, сзади. Машин только разобьет. Нахрен. Только купил. Странно, значит я до этого знаете, знаете знаете как, друзья, поступал Я до этого шел, наверное, до базы Каким-то образом Там брал тачку А, это моя отъехала И шел подрывать антенну Так Там врагов просто много будет Я хз как лучше поступить Ну, не знаю, мне ничего, не при... мне ничего это не приходит в голову, как потихоньку постараться пройти. Вот. Там врагов на дороге полный-полный вон они. Если на тачке, сломя голову, летел, вообще от души, на легком уровне сложности, а то прям... Какой-то травишь, у меня аж пресс напрягся нахрен. Оп, блин. готов так пожалуйста не надо пусть тут есть дорога но я не знаю как она идет куда она выходит о боже вот они охранники антенны бронежилетники так Я терпеть не могу Просто ненавижу Господи, скажите, что это все А где а Почему? Ну, только один, второй Так, и тип Последний Ходи какой учитель! Все? Мать честная, я добрался, господи. О да, о! Именно так. Ху! Вот и все, ну что, мы закончили? Сохраненочка была. но ну, а теперь можно попробовать на тачке прям прорваться в главный их здешний штаб. Да, да, налево это на корабль. Точнее, лодочка стоит. Так. Ну твари. Где вы? Где? Блин, там, чувак. Я ничего не вижу. А? Но... Чё, для тебя персональная смерть переездом? Блин а -а -а. Выезжай Но. Иди. Это я, это я. Какой я популярный, блин, да? Ох, надеюсь, всех, всех и все зачистил. А, давайте последуем. Здесь нифига. Как удачно, что тот тип стоял возле этой бочки, здесь тоже нифига. Выносливость. Дайте Джеку выносливость. Так. Отправляюсь я на вышку. Так, на вышке. Ага, мы видим чувака с новой винтовочкой. Отлично. Бросаем куколку. Хотя странно, я ее брал не, не на вышке, я помню. Подбирал, а в ангаре. Тут, кстати, лагерь, подел... ну, он двух такой уровневый. Нижний уровень, вот второй уровень Так Рацию, как всегда, отключаем Да, и вот здесь вот Официально Стоит эта Малышка Порно-журналы, читаете, Playmark Ха. Так, где-то она В другом, значит, ангаре Да, вот она лежит Хотя мне казалось, она должна стоять э, На стене Закреплена быть Странно А, вот Точнее О, здесь прям гранаты Подобрал Неплохо Так Прям подкрепились Семь гранат кстати, может быть не то, что может быть, а будет полезно для вертолета, который я буду уничтожать, возможно. Текс, what the fuck? Типа это э, сгоревшая уже цистерна, но она целая. Что? Понял. Я, я, так, я так и знал, что он взорвется. Но были сомнения. Взорвалась все-таки повторно, да? Так. И на последнюю вышку забираемся. Ух ты. Какой тут склон. Конечно, идти потом далековато мне придется обратно. Поэтому вертолету он, наверное, раз, я, я помню, считал прошлый, ну, раз, когда последний раз играл в Far, Far Cry, раз, чьи десять нужно попасть. Десять раз из жантомёта по вертушке. Десять, мать его, раз. но это перебор вообще, это перебор любой логики. Ну, это нереально, представить. Вообще, любой вертолет можно взорвать с одной ракеты. О, еще ракеты, офигенно. И патроны для снайперки. Ой, да тут вообще клондайк. Хо-хо, вообще класс. Я прямо души заряжен. Еще одна вышка там. А что там есть? Там есть вообще что-нибудь. Склон опасный. Пойду потихоньку обратно. Этой вышечки еще я нашел, друзья. Патрончики для снайперки и прям у меня все по максимуму. Хо-хо! Обожаю этот лагерь. Недаром я его так всегда любил. Опаньки. Откуда ты появился, Чупарелло? Вообще, вот из ниоткуда главное. Где он до этого был? Ах ты, крысёныш. Два патрона, блин, заставил на тебя потратить. Так. Ну, нужно садиться в тачку. Кстати, тут даже две машины. И отправляться к этому злосчастному кораблю. Ну, поехали, друзья. Так. Поиграю, наверное, пока что без вебочки. что захотел. Так. О, там еще одна лодка есть. Да давай ты, разгоняйся. Ой, каракатица. Баги, конечно, топ. Она там топит хорошо, но она без гранатомёта, к сожалению. Так. Сюда. Сейчас должно быть сохранение. Еще одно. Вот, вот здесь, вот где-то здесь... Нет? Эй, а не а... Вот он! Кораблик! Кораблик хорошо охраняется, но я смогу с этим справиться. Как окажешься на борту, отвести изрывчатного а топлива на упаке должно заработать. Странно, сохранения нету. Я, я помню, что оно должно было быть. Значит, я перепутал. Так, там полным-полно грантомиру. Хотя не особо полным-полно в гранта... О, твою мать! Зря я это сейчас сказал. О! Офигеть! Так, друзья, гранатометчика я снял. Вот. Базу там снова. На базу вернулся, все зачистил. Все почистил. Так, теперь снайпер. Опа. Уф, блин, как туда в лабещик прилетела ракета. Это такое впервые! Это вообще, это просто какой-то файл, как говорят просто с такого расстояния в лобечник ракеты получить, ну это вообще трэш ох, как я неплохо так его вижу прям а у меня нет а, -а, -а, а, текстуры текстуры что вы творите наконец-то блин так Оп. ложись бегай Нахрен отсюда. Лихо подальше. Может быть, будет еще лететь третье. Может быть, не будет. Эм... Это тот гранатомичек? Или... то же другой тип. Да, вон ставит. Скотина Да, блин Не знаю Попал, не. Дихо подальше Так, попал Так наверху еще должен быть забаенный тометчик один это внутри зол терети тереть ты как терентиак? терень что это за перевод так Я помню, кстати. Я как только не проходил миссию с вертолетом. Бой, точнее, с вертолетом. Вот, я да, прятался за выходит, вот этим. Я смогу с этим справиться. Как окажешься на борту, размести взрывчатку на топливном баке. Должно сработать. Прятался за вот этим и корабликом, короче, на этом островке, блин. Как я только не пыхтел. Что я только не предпринимал вот. Потому что там реально трешак начинается. Блин. Я боюсь, сейчас поднимусь на агро, меня прибьет гранатометчик. Где-то он там стоит. Наверху. А может быть, нет. Может быть, это он и есть, он там. Странно, тот, тот был наверху вроде, когда я на лодке был. Так, камушек. Хм. Как он может фиксировать цель сквозь стену бинок то о дельтаплан как бы тут, тут тему но я боюсь тебе разбиться ее мое а, вот на сеточка для взбирания там внутри очень много врагов насколько я помню они все спрятались. Это реально так. Ох. Была не была. Полетели. Опа. Прям к сеточке. Обожаю сбираться по этим сеткам в играх. Когда есть такая возможность. Так, ум, как же я волнуюсь. Меня, походу, вот кто-то слышит. Типа. Дверь закрыта. Hey, друг, <потв> <потв> есть. Тут должен быть еще один гранатометчик. Где же сохранение, твою мать? Наверное, он в этой будке. Рубки, точнее. И что, Неужто это Неужто только двое вот этих вот мелких засранцев? Я помню, уже здесь стоял ранотомётчик, когда я плыл на лодке. Прям здесь. Что, путал, что я? Перепутал, что ли, хотите сказать? И никого больше нет. Реально. Есть полным полно. Э, ну, не полным полно. Ну, как бы два ящика ракет, конечно, но ну, плюс грунтомет. Тоже немало. Я думал, прям больше будет ракет. Так. Есть! Сучаточку взял. Баба в, в маске, Ну, точнее, в, в очках этих, начнем виднее. Так, вот сейчас начнется что-то с чем-то. Наверное, друзья, я начну с вот этих вот взрывных штук. Они более быстрые. И потом м -м, мне нужно двигаться на нос корабля, потому что будет все... Э, корабль будет, короче, тонуть. И нужно за это время уничтожить еще при вот такой вот камере вертолет. 25 секунд. Мне надо уносить ноги. Может на носу корабля меня не достанет. Конечно. Я пробовал на лодке проходить эту, эту миссию, но смысла особо никакого. Сначала на нос корабля. Вот здесь вот можно в принципе все стоять, отдышаться. Да ладно, так прям съела, хп, жесть прям На сам нос корабля поднимусь Я помню, что я поднимался, в принципе, вот, вот до сюда До этих порожек, и все Этого было достаточно Но это же реалистичный уровень всё, всё, я Так, Параши бежим, валюты. бежим, бежим скорее, ага. Не волнуйся, я с ним разберусь Да, фигня Так уж и просто это будет Но Кроу мы, к сожалению, не убьем вот, мы только повредим его вертолет. Ты за это карл, карл. Твое к концу. Стоял бы он так и стоял, а? Ну, хрен, да, ни хрена. Блин. Само собой. Так, все. Лофа закончилась. И куда-то поддевались все ракеты. Потрясающие. То уж краб тонет якобы и по скрипту они пропали бред. вот ч. Так. Отдыхать, тварь, неплохо справляюсь но корабль сейчас потонет скоро попал ладно? Ой, -ой, ой ой ой ой ой ой я с первого раза смог Просто если бы я потонул, вы сами понимаете, он бы меня убил просто. С первого раза! Он выпрыгнул, плывет по ГАО. Чего ты ждешь? Вали его. Сначала я подберу тебя. Кровь пойдет на корма Кулом. Извини, Джек, но мне нужна важная информация из паума моего коллеги доктора Андерсона. Хорошая новость, я знаю, где он погиб. Я провезу тебя в зону, где он пропал. И помогу найти этот паум при помощи отслеживающей системы. Затем должен закачать его содержимое туда, куда я скажу. Я дам точные инструкции, как только достанешь пау. Пал какой-то. Что запал? Ой, ненавижу эту э, миссию. Здесь полный полнотрагинов э, спецназовцев этих и очень просто такая территория опасная. Хорошо, понял. Друзья, прям это заслуживает золотого лайка, с первого раза мне получилось победить вертолет уничтожить. Я в шоке. Просто в шоке, с первого раза. Это мой рекорд. Я, мне никогда, наверное, с первого раза не получалось это сделать. Но я прям очень сильно готовился, прям точно целился и прям слава богу. Самая сложность была, это вот не хватало, не хватало сохранения, когда мне убивали вот эти гранатометчики и снайпер, э, снайпера с э, корабля. Вот. В принципе... Все остальное нормально было, более-менее было. Ладно, давайте э, начинать вторую миссию, э, следующую миссию. Не помню, как она называется, если честно. Но здесь, в принципе, сверхъестественного чего-то, каких-то секретов не будет. Здесь вообще нужно как можно скорее ее будет пройти. Кстати, Трагин куда-то убежал. А где он вообще? Чувак стоит. Что вообще произошло тут? Кто-то делался Трагин, чувак жив остался. чё за бред? Нифига не понял. Карта это тоже очень огромная. И уже сохранение игры. К чему в вот в самом начале? Вот, точнее, недавно. Только от начала отошел уже сохранение. Любить их газом. Он так сказал, задерживает дыхание, как будто нужно задерживать дыхание прямо на протяжении всей этой локации. Бред. Просто здесь повсюду растительность, друзья, и никого не фига нигде не видать. Вот очень, так сказать, сказать опасно. Вот отсюда я, как всегда, в принципе, всегда всех обстреливал с этой позиции. Что я мать Два как вы меня... Как вы боком меня увидели? Как ты боком меня заметил? Бред. Чув собачий вообще. Я стрелял, стрелял, всех убивал, убивал. А меня на мгновение. Ладно. еще раз. Так. Постой. У меня новая информация. Похоже, наемники досегли поблизости нескольких трагинов и открыли на них охоту. Задержи дыхание. Они решили убить их нервно-параллетическим газом. Может быть попробовать. Хотя. Хотеть... Плохая «Отряд позиция Попробовать как-то Аккуратно вот так что ли Может быть Эти каски конечно они пом пом Им помогают <связывается> Так Ах ты, картина. Где-то снайпер по-моему палит. С той стороны, что ли, здесь какой-то? С другой. Так. поближе к бочке пожалуйста подойди далеко он никак не так кажется поэтому я не стал рисковать тратя патрон так блин его я за помощью О, потрясающе Выкройте... Ой, сколько вас тут а медика. Еще, да? медика трупа медика Так, ты застрял да готов а, так и знал что близко кто-то подошел Сволчик, как же вас обойти всех а с какой стороны? Вообще их лучше обойти всех, конечно. Постой. У меня новая информация. Похоже, наемники засегли по бредски нескольких страгинов и открыли на них работу. Держи дыхание. Они решили убить их нервно-паралитическим газом. Неплохо. Вот. Вот ты, падла, прям стоял тут, а. А звук-то какой, да? Превысили, друзья, из винтовки. Прям вообще топ-топ. О! Подарочек. Блин, скотина. сторон. Да хоть и ох ох уж эти джунгли. <звук> Сам ты такой? же ты есть? Ты лех, тот за деревом, кажется, спрятался. Так. Кто Пали Побежали. Прибежал. Ну, я друзья немножко обойти вот и пойти э, вправо может меня тут не запалят я не знаю но их тут дофига была птачка я пронесся бы конечно ну они все равно сейчас прибегут я боюсь как бы то не было так слышал Будет сделано! Время драть задницы! А! Покойник. Ты покойник. Ответы свинца. Часто умрешь. Что, горячего захотелось? Добегался, придурок! А -да. Ты покойник! охренеть просто жесть я еле выжил чувак видели как упал чуть на меня не свалился О! Хорошо. Это то, что мне надо. Это поможет. Даже хорошо, что я обошел. Кстати. Кстати. Цель там, да? А, я вспомнил. Если бы я дошел до той цели сразу а, в левую сторону, то Джек бы сказал, нужна взрывчатка. Мне пришлось бы возвращаться. Я вспомнил. Кажется, так это. Должно было быть. Блин, вообще тут. Конечно, бойня. Жесткая. Так, была.. сохраненочка, да? Насколько я помню. Посмотрим, да. Ну, попробуем взять баги и пронестись с ветерком. Так, здесь дорожка, я помню. Где-то, где-то, где-то, здесь дорожка. та Кто там шляется? Никого нет. Все свои. О! Машина ваша. О, господи. Эй, ты в красной рубашке! Да в черной рубашке. Что? Что вы мне путаете? Какой красный. Так. Ч застрял, блин? Давайте, приятель. Не хочу. Сам такой. Молись, пока есть время. <связывая> Просто в дыню. Очень быстро. А -а -а. Боги мои боги. Ой. Я, наверное, минут 30-40 потратил, друзья. А -а -а. Хороший комплект, кстати. Мне все сбесило. Я полностью вычистил всю эту территорию тех пулеметчиков там кстати два пулемета в начале в самом вот здесь все кстати представляете даже подмога к ним прилетает вот я уничтожил вертолет летел вот отсюда вот с помощью этой красотки которая вместе в руках вот из-за этих баллонов дойл говорит заряжать дыхание бред там два пулемета, аптечка лежит Может даже быть, две аптечки лежат Вот Как ни странно, друзья, но на машине легче их убивать Они как-то теряются Когда я еду на машине Вот, ну тем более еще пулемет плюс к этому Да, прям теряются Ну еще, кстати, подобрал Не ожидал найти Но, блин, это Территория, я ее Или кстати, что, что за взрывы? Вот непонятно, второй раз уже слышу Странно происходит. Пулеметов здесь до хренища. Зачем столько пулеметов на этой локации, я вообще не понимаю. Как будто какой-то постапокалипсису они готовились. Не знаю, жесть. Но я вам скажу, это целое достижение испытания здесь вот, прочистить вот это все. Так, уровень называется катакомба, я вспомнил. Ну, взрываем. Я установил заряды. Видите, там одна секунда оставалась. Так, уходим. Все, заряды, главное. Все, теперь у нас будет бой. Слава богу, внутри будет полегче немножко. Хотя на чуть-чуть только, если. Доил прием. Наконец-то. находится рядом, я не могу его точное местоположение, но О -о -о. он должен быть поближе. Долбанулся, попой. Так, здесь полный полно должен быть невидимок. А... Да и врагов вообще в целом, которых хрен увидишь из-за такой внешней, ну точнее среди среды, да. Ага, Взорвалось что-то и они появились, взорвало, точнее, взорвался потолок. Каким образом он мог взорваться вообще? Да блин! Как это убойность вообще по ним я стреляю стреляю. Человек, я бы уже давно грохнул. Странно. Что-то как-то тяжеловато. Не пойму, почему. Может быть, вот это выбрать. Опа. Не понял. А потолок уже того. А, нет. Так. Иди вон от меня! Наконец-то грёбаные невидимки. Так, -с. ненавижу этот уровень катакомбы, мне вообще он не нравится. Конечно, в начале джунгли такие, конечно, привлекательные, но да безумие полным-полно там врагов. Опа. Чувак, спасибо. Ты выручил. Блин, конечно, еле увидишь. О, черт. Твою мать. Черт! Какой ты точный! Я вообще не, пом не помню, что он здесь появлялся. Так. Гад. Да тут тьма тьмущая этих трагеров. Вот именно. Это только начало. Тьма еще будет дальше, в других миссиях. Нафиг мне ваши пуколки нужны. О. О, блин, такое облегчение испытывает, когда аптечка понимает. Я прям вместе с ним. Так, стоп. Это то же самое? Да, то же самое. Так. баллон надо... Что это? Тут еще и мелкие эти гады. Ох ты, стоит. Что-то он не нападал. Четыре трагена, что ли, целых? Что это за дрянь? Легкие просто горят. Не вдыхай этот газ. Чтобы его рассеять, тебе нужно уничтожать баллоны. Ну, держись подальше от испарений. Фишка интересная, друзья. Баллоны, которые стояли... Ну, во дворе, да. Баллоны стояли, которые снаружи, и я по ним мог стрельнуть, и они просто... Из них пар сочился, и все. То есть я их не мог уничтожить. А вот эти уничтожаются. Непонятно вообще. Почему так? О, спасибо. Да застрял и никуда опять выносливость Так. С этой или с этой стороны? Куда идти? Оу. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ты. ху жизнь там еще откуда востока хочу пенеть сильнейшие трагины просто Шесть штук я уложил да? офигеть Так, там идет бой. Гранатометчика против э, людей. С ума сойти! Вот это тут. Прям их логово. Клондайк. Так, куда я сейчас иду, я не знаю. А, там даже гранатометчик. Так. Вот Что здесь... Твою мать! Так. О, сам по себе стреляет. Умничка. Все, что ж ты видишь, а? Подохни. Паду. Вы видали, он сдох, да? Нет, это второй. Так, о, то что надо. И сохранилочка. Окей. Достал. КПК я какой-то достал, блин, алладский. Ой, все, ну конечно броник не снял. Ух! Патронов нет! Жесть! Жесть! Просто жесть. Пушку придется сменить. Я помню, тут euh, должен появиться эм... Появится МП5, ой, не МП5, как его. P По 50, да. Петушок. Вроде бы. Чуваки, я не знаю, что с вами делать. Не патронов для вас, простите. Так, я запутался. Где я вообще? Ого, сколько гранат тут. Так, не хватило. Мне только не хочется тратить. А, все. Ого, даже камни отскочили. Надеюсь, я так не сдохну куда нибудь из-за своей же оплошности. Так. А, -а, а, я проделал большой круг. Реально большой. Сколько тут трагинов? Трагинов, наверное, больше, чем в других миссиях, мне так кажется. Ну, именно где близко а с ними происходит взаимодействие. Твою мать. Отсюда. Оказывается, у этого типа был дробовичок, где я КПК подобрал. Ха! А дробовик нужная вещь. Поэтому Наверное я выкину вот эту штучку. Блин, 10 у нее. Многовато будет даже. Вот. Короче, сейчас что-нибудь придумаю. Так, друзья. Короче, я запутал этих катакомбах, убил я этих двух козлов, которые снисли мне все хп и получается там два подхода, наверное, к главному, главной зале, где идет, кстати, сейчас бой. Вот. С одной стороны есть подход, и с другой. Можно подождать, пока они, конечно, другого друга перебьют. А можно мешаться. Ого. Давайте, наверное, подождем, я не знаю. Подождал. Супер. Слава богу, тут сохранение. Ты видел? Сразу ты видел? Тут не бесит просто. Квымораживый. Кстати, какие интересные камни, друзья. Так. А, там нужно уничтожить виталит просто. Побыстрее. Что-то что -что за звук гавка не дебильный. Что, что это за бак такой, друзья, кто знает, вот форпляет. Этого Блин, я вообще не могу как-то что-то а сделать. Че я сразу, блюдо? Пулеметчик! Не заметил? Поблеметчик. Подыхайте. Какого то the Что это было? Вообще там было хоть что-нибудь. Что за бред? Здесь Перед смертью нагадил, как говорится. Ну, где трагины? Чё, бой не идет. Так странно. И долго будут окружить. Интересный, Виталев, конечно. Ну, все гранаты я истратил. Так. Еще очки мне нужны. А очками никто не поделится. Нет у вас? Потрясающе. Кто-то сейчас мест... О, черт, я его потерял. Ну, хотя бы этим. О, можно повернуть. Ну, я тут. зая что-то не выходит медь напрягает За углом рычит так жесть Блин! Ох, -мо, друзья, тут, оказывается, два э, гранатометчика, а вообще жесть. Вертолет так и не улетает, почему мне бесит. А еще мне больше бесит здесь, наверное, это вот невидимки. Их вообще невозможно убить без э, урона. Они всегда да выстрелят. И неплохо так выстрелят. Так. Ну, как, как бы мне это подбешивает. Кстати, сейчас выстрелил последний раз из гранатомета, поэтому верто... самолеты, вертолет он... Самолет, наверное. Вот. Меня кто-то увидел вообще там то, что мой снаряд полетел э -э, и сказал, выходи, чего вообще? Игра, конечно, безумие. О, блин, не доработана. Скотина. Фу, призряжался, повезло вообще, чисто вот. О. Так, осталось вроде бы финишная прямая. Опа. Ага, финишная прямая. Там еще одна бойня. Так. Предлагаю покопать. По... Стоп! М -м -м, так я тут же пришел. Чего? Нифига. Кстати, Жака, звук есть баллона, да? Но я его взорвал тут. Глюк тоже. Ба так получается я, я что-то вообще нифига не понял заходил оттуда э -э каким образом я сделал круг вообще ничего не понимаю там битва не развернулась Блин, это твой друг, ты жив, это вообще. Ты Готов он? Ты задницы, приятель. Надо, чтобы вы вот этого сняли, чуваки. Да будет счастье на земле для меня. Так. Очки закончились. Сам ты такой? Выучил, а? Словечки. А, кто? А, это он кидать гранаты. Кстати, вообще вот на легком уровне сложность Я помню, не кидал гранаты. Так. Была? Не была. А, нету граната. Стоп. У меня же есть чуть чуть а, а он совсем был супер в этом плюс грантаметчиков на ну, крайне редкий к сожалению по 90 да я по 50 тогда сказал по 90 перепутал но ну, привет петушок да никак мы не виделись явно лучше mp5 так Хотя в жизни, друзья, не знаю. Нет, это мне не нужна винтовка с одинаковыми патронами. Ого, да у них у всех МП5 здесь. Так, запутался в этих катакомбах долбанных. Ну вот, вроде бы я пришел куда-то. Ага. Подальше. Кроу рядом с тобой. Будь осторожен, он, похоже, двигается в твоем направлении. Да, в этой миссии мы грохнем наконец-то этого ублюдка. О! Ура! Завершились катакомбы! Не, в принципе, друзья, локация не такая уж и большая сама по себе. Просто она делится на три. На три. На три части делится, почему на три, а не на две, потому что э, сначала это джунгли, потом э, две части это катакомбы, то есть первая часть, э, там вот, до, до КПК, до вот этого, да, а потом уже вот эти две бойни сло сложные, вот, но самое, ну, самое сложное это вот две части, это джунгли и вот это, джунгли я очень долго проходил, до безумие. О, друзья, начинается сразу с эпика, да. Так, два готова сразу. Друзья, ну что ж, давайте, наверное, продолжим с вами следующую же серию. Спасибо за просмотр, я крайне старался. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на игровую истину. С вами был я, Парниша, старательный очень геймер и канал Игровая Истина. Увидимся и вступайте в группу ВКонтакте. Пожалуйста, проверяйте активность. Прошу вас. Пока.